Привет, Илья! Всех приветствую! Меня зовут Почаев Михаил. Мы сегодня будем проводить интервью с Ильей. Он поделит своим опытом. Начнем знакомство с того, что расскажет Илья немножечко про себя, кто он, чем занимается. Так, друзья, всех приветствую. Меня зовут Николай Илья, я только Чкаралы, это скамария. Рядом сказали компанию Источник Энерг Месяцев. Меня заинтересовало сколько финансовая возможность, сколько реальная реальная возможность изменить энергетический вектор планеты, да, то есть сменить энергетику и внести действительно реальный вклад вообще в будущее человечество. Благая цель, очень много людей интересуется что за такое направление, потому что все ну, давно уже знают, что можно получать электроэнергию, не затрачивая ресурсы земли. Газ, да, уголь, вот как раз об этом да. и говорит компания Источник энергии. Вот. Расскажи, пожалуйста, Илья, какие у тебя есть результаты уже компании Источник Энергии и какая миссия вообще у компании, идея компании. Значит, по результатам. Очень быстро поднимаются регионы, много людей включаются. Соседние регионы быстро оплатили идею. За май месяц мы провели около 30 вебинаров. В своем городе я позавчера проговорил эту презентацию компании, возможности компании, что, что предлагает компания «Источник энергии в России» и возможности и будущее. Значит, по своим результатам, э, то есть, эквивалент продать человека есть, его денежный эквивалент, да, то есть, э, какая информация, какой результат. За март месяц около 50 тысяч рублей чистыми, подарок получил iPhone 80+, 256 гигабайт и 70 тысяч рублей для работы отлично аппарат. Нравится людям тоже. А, апрель я э, в состоянии. Получилось около 50 100 мая под ножами. Получилось около 100 тысяч. И у Критка Стал приносить чистыми 100 тысяч в месяц. По-моему, вообще отличный результат. А, сейчас готовим уже соседние регионы. А, подготавливаем базу для проведения презентации генератора. Сейчас собирается 10 штук по 10 киловатт работы, не почат играть. Да, действительно, когда все это запустится, конечно, все очень активно включатся, но вот именно самая сложная работа у нас сейчас на начальном этапе, когда ты пальцами пытаешься все рассказать, и это действительно такой результат. Кто то сидит и ноет, что ему надо пощупать, попробовать, да, кто-то действует. То есть так. понятно, что мы когда рассказываем людям, мы даем свое состояние я в это верю и я очень хочу чтобы это получилось вот это состояние она наверное ведет да, людей к пониманию так получается да. uh -huh. а какие есть возможности помимо того что человек зарабатывает деньги какие есть еще возможности какие бонусы он будет получать промоушен какой -то? значит помимо того что человек получает ножку к генератором, генераторам, возможности для легчения квадрокоптеров, автомобилей из бензина электричества, которые будут есть, и множество нователей, человек у нас получает следующие класные подарки за продвижение информации. Это то значит человек, когда делает миллион, это iPhone восемьдесят плюс двести пятьдесят гигабайт за семьдесят тысяч рублей, топовую модель от iPhone. Затем 4 миллиона максимального товарооборота. Товаро Это сейчас я его почти уже сделал. В подарок идет MacBook Pro, возьмешь, да? за почти 300 тысяч рублей. А бонусом еще идут мегаватт акции с 20%. При товарообороте 10 миллионов рублей. Человек идет в подарок криптопишек на 10 тысяч монет. Сейчас монета одна приравнена к доллару. В месяц человек получается, к примеру, около. Ну, плюс-минус курс чистыми 100 тысяч рублей, да? Mm -hmm. то есть, у меня такой квитер уже есть, то есть бонусом сейчас сверху идет. 20 миллионов это компьютер за 1 миллион рублей. Такой есть действительно, продается в видео. 18 ядерный супер аппарат. За 30 миллионов автомобиль на выбор. Ну и дальше, стандартно, квартира, дом. Квартира, дом, монстров Я. А, забыл добавить. А, сейчас добавилась а, поездка при выполнении условий на 500 тысяч рублей оборота поездка на замечательный город Банган, где сейчас находится наш спикер второй, замечательный. Если человек не выездной, то Сибирь. Самые mm -hmm. лучшие революционные центры мира. Туда гражды, впрочем, очень интересен европейцев и, и туда стоит в два раза дороже, чем Египет или Ар арабские эмираты. Хорошо, Илья, все очень мотивирует. Что бы ты хотел от себя пожелать людям, которые думают, стоит им заниматься, не стоит. Вообще не знают источник энергии, что такое негават-контракт, с чем это есть. Буквально в двух словах, чтобы у человека вот пункт этот перещелкнулся и чтобы он уже понял, что тут. Да, я понял. Я бы хотел пожелать всем людям планеты быть открытой информацией, получить возможность получить доступ к этой информации. Потому что если человек сейчас будет закрыт информации, будут сомнения еще какие-то, то получится ситуация, как, к примеру, век назад, когда люди ездили на лошадях, их деды ездили на лошадях, и они говорю, что наши дети были в лошадях, шел форт, показал свою телегу, над смеялись, а через 20 лет постоянно угробности не осталось. Так же произойдет и сейчас. Все те, кто услыхается, не верит, не проверяет доверие какой-то компании, с к сожалению, также произойдет. У них не дел, то есть они останутся нет доступа к этой технологии. Мне бы хотелось, чтобы больше наших сограждан были причастны к этому, потому что у нас стоит миссия вернуть Россию по его могуществу и поднять ее на высочайшую точку, как раньше, собственно говоря, и было. Вот буквально коротко от души, достаточной информации. Будем дальше информировать людей и менять, действительно менять этот мир. До встречи на пангане. До да, встречи на пангане. Давай я... Все. Здесь тепло, и сейчас здесь очень мало народу. самое время сюда ехать.